Из своего опыта могу сказать вот две кардинальные разные вещи. Если легионеров мало, то, скажем так, украинские спортсмены или локальные спортсмены не будут сильно упираться. Все равно он знает, что он будет попадать в состав. И легионер опять же не будет сильно упираться и работать на 120%, потому что он знает, что он по-любому будет в составе. Это все идет из того, что руководство клуба, платя деньги больше, Легионеру платят больше, чем своим локальным игрокам, естественно, должны ожидать отрабатывания этого контракта от Легионера. Другая ситуация, которая также имела место, как ты говорил, что более 110 легионеров за год у нас проходило, в некоторых командах было их 10 из 12. А молодые украинцы говорили, смыслом мне тренироваться, если все равно в состав не попадаю. А, то есть вот мы с этим сталкивались. Здесь вопрос действительно а, должен быть, а, мое видение, это в тренере, который готов... А, Видя перспективу в том или ином игроке, давать ему право ошибаться. Нельзя невозможно вырасти, не ошибаясь. Вопрос другой, насколько быстро будет схватывать эти ошибки и избегать их молодой, тот или иной молодой игрок. Возможно дать нескольким игрокам ошибиться и посмотреть, кто быстрее реагирует на это. Витископ спортивное видео.